Еврейская музыка – это не только всем известные 740 и Хава Нагила. Создатели Международного фестиваля еврейской музыки в Казани уже пятый год подряд развенчивают этот миф и раздвигают узкие границы жанра. На галоконцерте в Униксе можно было услышать рок, фолк, поп-музыку, джаз и все это с еврейским колоритом. Еврейская музыка это музыка для души. Так считает Алина Дзесса, участница коллектива из Караганды Ахава, что, кстати, переводится с Эврита как любовь. Очень давно ее слушаю, очень ее люблю, потому что когда я. Мне кажется, у каждого человека что-то внутри содрогается, когда они слушают эту музыку. Публика была очень принимающая, очень добрая, поэтому мы, мы были очень приятно удивлены. Каждым разом география участников фестиваля только расширяется. В этом году в Казань приехали около 50 коллективов из Израиля, Украины, Казахстана, Белоруссии и нескольких российских городов. В общем, зрители смогли в полной мере оценить, чем живет современный еврейский музыкальный мир. В этом году было 7 фестивальных концертов. Мы провели за три дня. Все залы были переполнены. Люди в восторге. Мы получаем звонки в сетях. Я считаю, что это очень здорово. Фестиваль, в этом случае, здорово. Масштабное мероприятие в Казани ⁇ первый случай, когда в Мусульманской Республике проходит фестиваль еврейской музыки. И на самом концерте также выступали татарские коллективы. Это объясняет главную задачу фестиваля, несмотря ни на что, объединять людей с помощью музыки. Поэтому это не последний раз, когда Казань говорит фестивалю ⁇ Шалом ⁇ Диана Вакиан.